ты! Голосовать в Орегоне? Здорово! Мы были первыми в США, кто начал использовать систему голосования по почте и автоматизированной регистрации избирателей. В ее создании участвовали все партии. эй гей Ты можешь проголосовать по всем пунктам или оставить отдельные графы пустыми. Это ведь не тест. Все могут увидеть, как ты опускаешь бюллетень в ящик, но никто не должен знать, как ты проголосовал. Когда ты голосуешь? Все заранее спланировать? Это здорово! Я собираюсь съехать с большой горки в Харни Каунти.